Тогда, друзья! Добро пожаловать в средневековое выживание под названием Medieval Dynasty. Да, друзья, продолжаем выживать, продолжаем строить свою собственную династию. И, как видите, у нас уже сейчас наступил второй год нашего с вами выживания моему парню Рассимиру исполнилось только что 19 лет, к сожалению день рождения мне пришлось отмечать в лесу с волками, но я справился с этой задачей и теперь я уже полноценный мужчина в полном расцвете сил, готовый просто-напросто к офигенным просто приключениям. Мое, ребятки, село потихонечку разрастается, помимо моего основного домика я вам, ребят, сейчас продемонстрирую все то, что у меня появилось здесь а, за кадром а, такой вот я амбар построил для пищевых продуктов, для хранения сохранение пищевых ресурсов, да, вот тут у него сундучок есть, какие-то дополнительные комнаты, помещения. Вот, собственно, и все. Давайте пройдем дальше. Блин, почему, ребят, в потемках? Потому что я хочу максимально полезно использовать время, отведенное нам на постройку и на развитие нашего с вами, нашей с вами династии. На данный момент у нас, у нас почти что час ночи, и я стараюсь не сплю ночами, а, ребятки, изнурительно тружусь, работаю, потому что здесь никак по-другому не выжить. Так, ну что ж, идем дальше. Я, ребят, знакомлю вас с моими постройками. Здесь у меня сундучок, здесь у меня министр. Мастерская и вот ее а, верстак, где мы можем из Изготовить различные каменные Инструменты, а также мы можем Друзья, изготовить здесь а, луки Вот у нас стрельба из лука, здесь пожалуйста Можно изготовить луки, про луки немножечко попозже а, Так, следующее, ребят, здание Это у меня охотничья хижина а, Пока что, ребят, у, а, у меня Никаких охотников, никаких рабочих практически нет Здесь, кстати, тоже можно кое-что сделать Давайте посмотрим, что а, именно Так, здесь можно сделать те же самые луки а Здесь можно, значит, сделать стрелы для них и так далее. Так, идем дальше, ребятки. Следующее здание у нас называется склад ресурсов. Точнее, нет, ребятки, это не склад ресурсов, а это у нас амбар э, для, так сказать, хранения и для э, обработки э, каких-то, допустим, зерновых. Вот мы, например, э, собрали зерно и мы вот здесь можем его обмолоть, э, вот в этой вот э, части. Здесь мы можем его э, переработать в муку. Э, здесь мы можем его также как-то э, использовать в других каких-то целях да вот например из зерен пшеницы мы сможем делать корм для а, животных ну или же из навоза мы сможем сделать удобрение да вот такой вот ребят у нас функциональный самое наверное функциональное здание на данный момент это вот этот вот амбар здесь можно очень много всего Делать. Так, выходя на задний двор, у меня тут имеются поля, естественно, как же без них, но поля пока что у меня, ребят, совсем пустые, днем это будет гораздо лучше видно, только что недавно я за кадром собрал урожай льна, да, друзья, теперь у меня есть необходимые ресурсы для того, что что-то у нас прорастает. Пшеница прорастает у нас. Да, ребят, теперь у нас есть а, необходимые ресурсы для производства а, лука. И мы скоро станем полноценными, нормальными охотниками. Не с копьями, а черт возьми, уже со стрелами. Так, это у нас, ребятки, тоже специальное здание, а, в котором у нас хранятся некоторые ресурсы. Это, по-моему, просто у нас склад а, для каких-то, а, не знаю, то ли дерева, то ли что-то в этом роде здесь у нас а, хранится. Так, идем дальше, друзья. Идем дальше и сразу же натыкаемся на а, вот такие вот два помещения. Это у нас помещение ребятки, оно жилое. Я уже нанял на данный момент два рабочих, два работника. Один, значит, у меня это от отмар, да, или отмар. Парень сейчас спит. Будить мы его, естественно, не будем, да. А, будем все-таки все адекватными, да, потому что у нас все-таки час ночи, и они тут тихонечко спят. И смотрите, друзья, у нас есть даже в нашем поселении женщина. Вот она, друзья, красавица какая. Имя ей Хуберта. Она у нас, насколько я знаю, работает вроде как собиральщиком. А хотя нет, подождите. Собиральщиком вроде работает у нас отмар, а а Хьюберта у нас работает вроде как а, а, на складе, точнее в да на складе ресурсов она у нас типа кладовщика, кладовщицы. Вот такой вот у них тут скромная. Уютное жилище, давайте проверим, все ли у них тут нормально Да, вроде бы все нормально, ребят, познакомились с моими а, работниками Так, идем дальше, это у меня еще одно большое здание, которое я тоже построил недавно Оно у меня называется, блин, как же оно у меня называется-то? Давайте-ка припомним, какие у меня вообще здания сейчас а, имеются Надо посмотреть, в династии вроде бы, да, и вот тут у нас все здания Так, вот это что за здание? Хранилище продуктов есть, хранилище ресурсов Деревянный сарай тоже ресурсы. Так, это склады. Да, ребятки, это у меня хранилище ресурсов. Здесь у нас уже имеются а, рабочие, как вы видите, да. И они сейчас просто в данный момент спят. Здесь мы складируем все наши ресурсы. Вот этот сундук, самый вместительный сундук, который у меня есть на данный момент, он вмещает аж 300 целых а, килограмм а, различных всяких бревен, палок и так далее. Ну и в остальном тут пока что у нас а, пусто, но я... Буду наблюдать за своими рабочими, как-то они, наверное, будут пополнять ресурсы нашего амбарчика. Ну что ж, друзья, это было краткое ознакомление с тем, что у меня есть на данный момент. Конечно же, постройки будут сейчас прибавляться. И одну из них я сегодня с вами вместе и а, построю. Так как мы заготовили немножко льна, я сейчас пойду на вырубку деревьев. Мне потребуется несколько деревьев нормальных. Так, лопатку я с собой взял для выкорчевывания по ней. Да, деревянная лопата тоже со мной, и она мне поможет увеличить количество сопротивлений. А, деревьев. Так, секундочку, кролик, а это ты молодец, что попал в эту ловушечку. Мясцо мне всегда понадобится. Да, забираем мы кролика, с него у нас кожа падает и несколько кусков а, мяса. Так, что я с факелом? У нас скоро факел просто-напросто... Потухнет, Блин, кабаны бегают в этом лесу. В этом лесу у меня постоянно вводятся кабаны, а копьё-то я с собой не взял. Но у меня, друзья, есть а, топор. Что у нас? Ночная охота, похоже, намечается, как я погляжу. Ну, давайте попробуем ночью поохотиться на кабанов. Но ну, все таки для начала нам нужно, ребятки, дерево. Давайте попробуем, добудем немножко клена. Ой, ой ой прокачал я немножко рубку дерева. У меня немножко побыстрее стал мой парень рубить а, деревья. Так, давайте выкорчевываем пни. Так... Естественно, ага, супер зрение, да, ребятки, тоже я прокачал. А у меня теперь. А, мне теперь можно вот таким вот образом смотреть, что вокруг меня а, находится. Там у нас ловушка для кроликов есть. Там у нас еще какие-то компоненты вот с далеких желтыким подсвечиваются, но на эту фишку, друзья, расходуется сильно, очень а, усталость. Вы сами видели, как шкала усталости у меня только что быстро поползла вниз. Так, мой персонаж уже хочет пить. Ладно, я думаю, сейчас мы здесь разберемся с охотой на кабанов. Так, секундочку, все забираем, да, да. Лопата, ребят, хорошая штука, она позволяет добыть немножко больше дерева из того, что мы добываем привычным нам а, путем. Так, ну что ж, по старинке копьями. Так, давайте сделаем одно копье. Это, ребят, просто, чтобы обороняться. И второе копье а, на случай, как говорится, очень серьезной ситуации, если вдруг кабаны начнут а, наглеть. Да, ребятки, мы уже наступаем им на пятки, мы входим в их владение. вот они у нас, грубо говоря, пасутся прямо рядом с нашим а, домом и уже потихонечку нам мешает входить в этот лес. Промазал. Так, а что я, а я мнусь-то? У меня же тут ря рядышком, прямо у меня под боком есть водоемчик. Братишка Скретч, ты совсем забыл, что у тебя здесь водички кругом навалом. Так, еще, смотрю, перья упали. Перья, кстати, ребят, нужны нам сейчас будут. Я думал, с ними у нас будут гораздо серьезнее проблемы. Но оказывается, это не такой уж и редкий ресурс здесь. Так, дерево забираем. Сколько у меня там? 26 килограмм еще можем унести и еще, наверное, одно бревно, мы можем унести 31 килограмм, забираем еще одно бревно и у нас почти что персонаж наш перегружен, 33 а, килограммчика мы уже а, несем, так, смотрим вот тут мы перышки пропустили, а, это это перышки же, да, да, ребят, перышки мы все забираем и пойдемте попьем уже водички из нашего водоема, что-то уж сильно мой персонаж хочет а, пить, как бы нам, ребятки, кони не двинуть от обезвоживания, так, все, ребят, восполнили запасы и давайте уже отнесем сейчас древесину на наш склад, конечно же, да, след Следующая, ребят, постройка, которую мы сейчас будем делать вместе с вами, это постройка называется, давайте я вам сейчас ее продемонстрирую, так, в зданиях она находится, в ресурсах, нет, не в ресурсах, подождите, а, в, в, в ремесле, похоже, она находится, да, ребятки, вот, а следующая постройка, это постройка шитья. Сейчас я, ребят, буду реализовывать этот домик. Вот прямо здесь его можно построить. Надо, кстати, вот на этой стороне тоже потихонечку начинать строить какие-нибудь домики. У меня тут очень много свободного места. Да, даже вот здесь, смотрите, у меня поместится эта замечательная построечка. Давайте вот здесь мы, наверное, ее тогда и разместим. Главное, чтобы она была достаточно ровненько. Вот она, в принципе, зеленая. Я думаю, чего уж там ждать. Давайте размещаем. Вот, как раз у нас выход идет в сторону дороги. Да, ну и давайте потихонечку строить. Так, для того, чтобы построить это все дело, нам необходим будет молоточек. Так, где же у меня завалялся один молоточек? Ума я не приложу. Где-то я, ребятки, оставлял его. Возможно, он здесь, в охотничьем домике. Так, нет, тут каменная мотыга, два деревянных копья, ой-ой-ой, как же много у меня этих копий уже накопилось, потихонечку я их складирую, потихонечку, да, они у меня остаются, не всегда успеваю воспользоваться, так, наверное, здесь у меня есть а, какие-то, да, ребятки, вот он, деревянный молоток, забираем каменная мотыга, удобрение, коса, ржаное зерно, это все, кстати, нужно будет сеять, а, так, а что можно положить сюда, у меня вроде тоже какое-то зерно было. А вот, ребятки, семена а, льняного семени, тоже сюда же мы их положим, пускай лежат в одном месте Так, а, взяли мы что мы хотели, это молоточек, так, не понял я, как много дерева Я вроде ночью здесь шарился, дерева вообще не было, и тут на тебе откуда-то оно внезапно появилось Так, так, так, то ли мои уже это все перетаскали, то ли как-то странно а, а где, кстати, оно хранится? Вот тут я вижу визуально, что есть дерево вот, смотрите, сколько дерева. А в сундуке есть дерево? В сундуке я не вижу дерева. Или, может быть, это просто визуальное отображение того, что в сундуке, если мы, например, возьмем каменную мотыгу. Так. Да, друзья, совершенно верно. Этот сундук у нас сигнализирует э о том, как бы... Точнее, вот это вот, э вот эти вот доски у нас сигнализируют о том, как заполнен наш сундук. Я думаю, что не очень-то нормально это сделано. Как-то корявенько немножечко. Да, вот льняное семя забираем мы. Так, а еще если что-то мы заберем, семена моркови, но это не тяжелые вещи, давайте, да, друзья, совершенно верно, правильная логика, мы забираем ресурсы и здесь у нас все дело это пропадает, так, ладненько, пускай тогда этот склад у нас и будет выполнять свое предназначение по максимуму, семена никакие мы в нем хранить не будем, здесь будет у нас всегда лежать древесина, да. Но древесины у нас сейчас на данный момент нет. Мы ее истратили уже на постройку нашего нового совершенно домика. Пойдемте, ребятки, продолжим уже строить наш, нашу с вами предельню. Да, вот такую вот установочку решил, братишка, скрыть, сейчас замутить. Мне необходимо, ребятки, выходить в луки. А для этого нам потребуется вот эта предельная установка. Так, здесь на что такое за ресурсы? Не пойму. Быть может сюда это все дело скинуть? Вот в этот вот амбарчик. Давайте скинем. Тут сколько у нас? Тоже 50 килограмм. Но здесь я почему-то храню а, мясо и еду. Возможно, я и неправильно делаю. Но давайте пока что скинем, ребят, сюда все то, что у нас а, для поля. Так, раз. М -м -м -м, натуральная кожа не вариант. Вот ржаное зерно. Семена лука. Семена моркови. А, стебель льна. Стебель не новой семени, а вот стебельная я возьму его для того, чтобы сделать потом а, льняную нить Так, и перышки, мы перышки уберем в другое куда-нибудь а, место Так, ну что ж, ребят, идем продолжаем строиться Нам необходимо сейчас ресурсов добыть У меня ресурсы, по-моему, есть основные на складе Так, ну что ж, пойдем сходим сначала, скажем доброе утро моим новым рабочим Доброе утро, пора вставать Алло, отмар, ты что-то сегодня, смотрю, долго спишь Ты че вчера, до трех ночи, что ли, работал? Я лично не видел, ты, похоже, лег чуть не в 11 или в 10 часов так, ну а ты, женщина, пока отдыхать, да, я тебя только вчера нанял, поэтому у тебя, как говорится, в этом плане все нормально, пока что те тебе претензий не имею. Так, ну а мы, ребят, идем дальше, так, давайте проверим, что в этом сундучке у нас есть, а, мне нужен тростник для постройки а, того помещения, которое мы уже наметили, пускай это будет хотя бы штучек 40 на крышу, нам он потребуется наверняка, бревна глина, камень. Так, а вот бревна точно нам потребуется. Так, 6 штучек, думаю, будет маловато, но в процессе мы, я думаю, и наберем. Ну и палок, конечно же, ребят, целая куча нам потребуется. Так, молоточки я взял. На какую клавишу у меня молоточек? Давайте подвяжем. У меня обычно всегда на однерочку это молоточек стоит. Так, отлично. Ты несешь слишком много, мне написали. Как много-то? Я вроде бы даже не чувствую вес. Так, давайте посмотрим, сколько нужно всего. Так, ветка и бревно. Ну, пока что веток вроде бы хватает. Давайте, ребятки, строится потихонечку. Пошло строительство швейной мастерской Да, здесь мы будем обрабатывать уже ниточки Да, делать будем уже веревочки Отлично, ребятки, разблокировано новое здание Какой-то дом Черт возьми, а у меня что, не было до этого дома? Давайте глянем все-таки, что там у нас разблокировалось а, в технологиях Где этот дом? Ага, вот дом один. Дом один, друзья, у нас разблокировался. То есть потихонечку мы а, наращиваем нашу, так сказать, боевую мощь. Так, сюда у нас сколько палочек уходит? Ой, много как палочек. Так, давайте пока бревна распределим по, всей, по всему периметру. Блин, да что ж такое? Молоток сломала. Как сделать молоток? На молоток нужны ветки. Так, ветки у меня здесь есть. я это я точно помню. Они вот в этом сундуке у меня. Так, ну что ж, давайте зайдем и возьмем несколько а, веточек. Сколько же нам их нужно? Давайте возьмем штучек, наверное, 40. 40 точно не помешает. Так. И сделаем уже молоточек. Без молотка, ребятки, как без рук просто. Он обязательно нужен для того, чтобы хоть как-то здесь можно было что-то мастерить. Так, ну что ж, на этой стеночке мы остановились. Давайте, давайте достроим все-таки как надо, чтобы все было по уму. Кстати, здесь можно строить не только а вот такими вот плетеными стенами из каких-то палок. Можно также со временем потом будет поставить нормальные каменные стены. Но это, ребятки, со временем. Я еще пока что не такой богач, чтобы тратиться на такое. Поэтому мы довольствуемся пока что тем, что есть. Так, крышу кроем сейчас в данный момент. Так, здесь тростничка давайте по максимуму вложим. А потом бревно подтащим. Так, не получается у нас все закончить за один раз. Но тут, ребят, на самом деле это очень сложно. Потому что у нас а, инвентарь наш ограничен. И нужно постепенно подтаскивать наши ресурсы, чтобы все построить. Так... Продолжаем крыть мы а, крышу, чтобы дождичком нас не намочило, когда мы будем здесь делать, делать какие-то... Дела. Что? Я прям впритык, что ли, взял? Я не понял. Смотрите, друзья, нифига себе. Я прямо в тростника взял впритык ровно столько, сколько нужно на эту а, хату. Это здорово, конечно, я угадал. Так, а у нас, похоже, дождливая погода на дворе. Да, очень дождливая погода. Плохо, что дождь а, не идет. Но этому есть объяснение. Дождь, ребят, не идет потому у меня сейчас визуально, потому что у меня очень слабая, а, а, слабая система, да, игровая, поэтому я отключил все эффекты по максимуму. И дождь, он вроде бы должен быть но его, как вы видите, нет. Так, ну что ж, это мы объяснили. Давайте возьмем уже топорик а, в руку. Где, наш, а, где же наш топорик, черт возьми? Нам надо сначала зайти в инвентарь. Так, инвентарь и найти здесь топорик. Каменный топор на троечку пускай будет. Так, продолжаем, ребят, рубить деревья. А, нам это сейчас необходимо для того, чтобы достроить свой а, дом. Так, не забываем выкорчевывать пни и забирать, конечно же, Конечно же, забираем перышки, которые выпадают с этих деревьев. Сколько же всего наросло, я просто в шоке. Я еще тут параллельно занимаюсь собирательством. Да, ребят, очень полезная способность, виденье, всяческих трав, всяческих мелких вот таких вот деталей через вот этот вот инспектор, да, через инспектор меню. Вот это очень полезная фишка, я думаю, что ее нужно качать в первую очередь, чтобы, допустим, собирать побольше всяческих невидимых простому глазу ресурсов. Так, эти бревна мы забираем, раз, два, там сколько нам нужно этот рис, четыре, пять штучек я взял, место у меня есть еще. А Места у меня уже не так много осталось. Так, ну я думаю, пяти штучек мне сейчас должно хватить на постройку вот этого вот здания. Ой, сколько же здесь места свободного осталось? Ну ладно, потом это место отведем под какой-нибудь огород, наверное, дополнительный со временем. Так, где мой молоточек? Вот он. Так, осталось совсем немножечко. Так, сюда бревно. Есть такое дело. Так, сюда бревно. Сюда бревно. Черт возьми, да, наверх. Раз, что-то не достаю. Раз. И сюда, друзья, бревно. Последнее, тадам! Шитье у нас завершено. Ох, какая офигенная здесь обстановочка. Вы посмотрите на этот, на этот шикарный э, какой-то станок, ткацкий станок, друзья, у меня появился. Да, черт возьми, шерстяная ткань. Льняная ткань. Офигеть просто. Так, это что такое? Стол для пошива. Ой, ой ой ой ой ой Сколько здесь всего интересного. То есть тут можно сумки шить, тут можно бурдюки шить из ниточек. Короче, ребятки, я просто-напросто перехожу потихонечку в новую эру. В новую эру торговли. И нить, друзья. Вот то, что мне нужно. Давайте в технологиях, наверное, мы сейчас ее найдем и разовьем. Хватит уже, как говорится... В деградации в режиме находиться. Давайте уже немножечко эволюционировать. Так, ищем технологии. Ищем, значит, наши мастерские. И вот оно, друзья, шитье. И вот она, ребятки, наша с вами льняная нить. Пускай она стоит у нас 50. Но я пока что, ребятки, не совсем бомжара. Да, я тут постарался, денег подзаработал. И, конечно же, мы ее исследуем. Покупаем, ребятки, льняную нить. И давайте посмотрим, как же ее можно сейчас будет сделать. Так, ну, нужны, ребятки, стебельки льна, которых у меня, в принципе, более чем достаточно. А вот куда я их прятал, вроде надо поискать. Так, куда я, кстати, спрятал эти самые стебельки льна-то? Я не помню. Похоже, у меня в инвентаре их точно нет. А давайте посмотрим мы в нашем основном доме. Вот здесь по-любому должно быть что-то. Так, секундочку, здесь у нас только всего лишь навсего а, еда. Так, куда я их положил-то? А давайте посмотрим в охотничьи хижине. Может быть здесь? Нет, здесь у нас только лишь все для охоты и почему-то там же лежит мотыга. Так, а может быть здесь, в этом сундуке? Да, друзья, вот они, стебельки льна Аж целых 36 а, штучек Кстати, можно весь ли он переработать Давайте мы сейчас этим и займемся У меня очень много льна Я тут немножечко, я, как я вам уже и говорил, а, посадил Да, вот у меня, ой-ой-ой, смотрите, кто это ходит Здорово, братишка, ты у нас, смотрю, за работу взялся Отмар, молодец Смотрите, парень-то у нас не промах Потихонечку начинает работать, да, потихонечку начинает перемещаться Создает, как говорится, вид деятельности Как будто бы он что-то а, делает Если честно, ребят, пока я без понятия как здесь работают вот эти вот люди, да, как они приносят ресурсы, как вообще они что делают, но он, похоже, пошел в лес. Он, похоже, пошел в лес и что он хочет сделать? Отмар! Даже не суйся к этому дереву, отмар! Это дерево я а, берегу как зеницу ока, черт побери, ребятки! Он, не, он действительно хочет... а Он действительно хочет это сделать! Ты что творишь, родной? Вы посмотрите на этого парня, он просто в наглую пытается срубить мое дерево. Оно ему, видимо, чем-то не угодило. Братишка, это же мое в фирме дерево, я его берег с самого начала существования здесь а он просто пытается его вырубить, вы посмотрите на эту наглость и кстати у него, заметьте, у него уже топор нормальный, металлический, не то что у меня, ты откуда взял этот топор родной, у меня таких до сих пор нет, мне еще как говорится по ветке технологического прогресса идти, идти а он уже друзья, смотрите, шпарит спокойненько не заморачиваясь, ну молодец конечно парень, так ладненько Здесь у нас дела обстоят нормально, а мы давайте Пока что заберем а, из ловушки для кроликов Кролика, который сюда уже нам а, Попался, и наверное сделаем тогда сразу же Еще одну, так Есть у нас ресурсы на еще одну ловушку а, Для кроликов, устанавливаем Ладно, пускай, а, эти люди у нас а, Действуют, как говорится, руководствуясь Искусственным интеллектом, а он им подсказывает Что нужно вырубать все первое Попавшееся на их а, пути Ладно, по крайней мере де с деревом у меня теперь Проблем не будет, и этим заниматься буду уже Не я, у нас есть братишка от который будет работать так ну что ж, давайте зайдем сюда раз у нас есть льняные нитки э, давайте попробуем себе сделаем уже несколько э, ниточек подождите я не взял что ли да что ж такое ой ой ой кролики прям здесь так и шныряют у меня офигеть просто-напросто живой уголок какой-то вы посмотрите за уголок у меня здесь они а деревни, блин э, средневековые. так ладно давайте ребят все-таки заберем где у нас там были эти самые э, лины то вот кстати ребят я вам хотел показать как у нас перерабатывается э, лен мы просто вот льняные вот эти вот зерна кладем сюда и начинаем по ним вот такой вот штуковины молотить, я так понимаю, да? При этом мы, мы, мы ребятки, поднимаем стебель льна и, и одно льняное семечко, то есть льняные семечки, естественно, мы опять будем повторно испорз, использовать в сельском хозяйстве, то есть высаживать их на полях, а вот эти самые стебли льна как раз-таки и пойдут нас на производство вот этих вот самых а, ниточек для наших луков. Давай, братишка, работай поактивнее, чтобы у нас, а, чтобы у нас как можно быстрее это все дело а, выполнить. Да, все процессы занимают какой-то определенный промежуток а, времени. Не все у нас тут делается за а, один клик мыши. То есть тут необходимо немножечко подождать. Так, сколько у меня осталось? 26, 25. Кстати, на эту усталость у нас вообще не расходуются нисколечки. Я думаю, что все можно перемолоть, сколько мы добыли, к примеру, да? 19. Ой-ой-ой, как же это долго, друзья. Я думаю, что мы закончим потом это как-нибудь за кадром, потому что иначе просто-напросто вы заколебетесь на это смотреть. Так, ну что ж, а мы лишнее тогда убираем. Так, лен. А, лен мы убираем, у нас есть стебли льна и у нас есть а, льняные семечки, которые мы в процессе а, высадим. Также хотелось бы посмотреть, как у меня здесь поживают мои гнилые ягоды. Так, вижу, что пока что они у нас не гниют почему-то. Видимо, для этого нам нужны какие-то особенные условия. Типа прошествия зимнего сезона. Кролик так и не хочет, смотрю, от нас уходить. Отмор продолжает рубить это самое дерево. Он, наверное, его будет рубить до второго пришествия Христа. Я так понимаю. Потому что я бы уже срубил его давным-давно. Ладненько, не будем мешать парню. Давайте уже займемся а, делом. Наша с вами основная цель, это, конечно же, производство льняной нити. Давай, ох, ох, ох, ох, ох как мало-то я смогу сделать. Я смогу сделать только... Три штучки, так Давайте сделаем уже три штучки Уже посмотрим, как это у нас делается Так, льняная нить, поехали Ой, тут даже вся анимация присутствует, замечательно Так, 10 стебельков в целых, ребятки, стоит Одна льняная ниточка так, отлично, и еще одна льняная ниточка, замечательно, я думаю, что на первое время нам этого достаточно будет. Так, а после того, как у нас есть льняные нити, посмотрим, что мы можем с этим а, сделать. Шерстяная -шир -шир ткань нужна, елы-палы, сколько же здесь всего нам нужно. Так, но мы, ребятки, сюда не за этим, нам нужны сейчас, а, самое основное, для чего нам нужна сейчас пока что ниточка, это для производства, конечно же, лука. Давайте посмотрим, можем мы сейчас сделать лук или же нет, смотрим, друзья. Так, вот они, ребятки, луки. А, лук. Длинный лук. А, а мне, бы, мне бы хотя бы короткий лук. Бревно и льняная нить. Три штуки, ребятки, нужно. Три льняных ниточки. Все верно, я сделал три. Как так-то, кролик? Хорош бегать по моим амбарам уже. Ты не оборзел ли, а? Или мне придется на тебе испытать мое, значит, острое суперское копье? Похоже, этот кролик реально борзеет. Так, ну что ж, давайте, ребят, посмотрим в технологиях, какие... А где у нас имеются луки. А нам, ребятки, очень нужны сейчас а, луки. Так, мастерская. Так, вижу стрелы, но луков я почему-то здесь не вижу. А кузница. В кузнице можно сделать кирку... А, все дела, ну для, до кузницы мы доберемся обязательно Так, где у нас, ребятки, а, делаются луки? Вот, охотничий домик, отлично а, И здесь у нас делаются луки Да, ребятки, вот, 100, 100 целых, ребятки 100 золотых стоит у нас а, исследование лука Так, ну помимо лука, также потребуется стрел Так, берем, ребятки, лук, покупаем И смотрим, ребятки, на стопку стрел Стопка из 50 стрел а, у нас стоит 50 Давайте, ребятки, потратимся, ничего страшного в этом нет а, Нужно, как говорится, сначала вкладывать, а уже после этого будем мы получать. Так, ну что ж, вроде бы все и развил. В охотничьем домике кстати можно делать вот здесь вот луки. Давайте заходим. И вот за этим верстаком насколько я, за этим верстаком, насколько я знаю, они мне сейчас станут доступны. Да! Есть такое дело, ребятки. Наконец-то я могу сделать свой первый лук. А стоимость одно бревно и одна льняная нить. Да, ребятки, я ошибся. Всего одно бревно и одна льняная нить нам нужна для производства лука. Мой первый лук! Черт возьми! Сейчас это произойдет историческое событие. Да, черт возьми, наконец-то братишка Скреч сделал это. Давайте посмотрим, что за лук и сколько он стоит. 100 монет! Стоимость у этого лука весит он практически ни хрена. А, но нам нужно побольше льна. Даже рифма получилась. Не весит ни хрена, но нужно для этого побольше нам льна. Так, ну что ж, а, лук у нас имеется. Давайте его экипируем. Он у нас уже автоматически стоит на пятерочку. И вот так вот он у нас выглядит. Но мне подсказывают, что нет стрел, нечем стрелять. Ну что ж, я думаю, сейчас мы это исправим. Так, я специально для этого момента подготовился. Я накопил здесь перьев. У меня тут 70 8 штук. Нам нужно всего лишь 50 для того, чтобы сделать 50 э, стрел. То есть пере... Ой, эти самые стрелы у нас делаются пачками по 50. А вот веток сколько нужно, я не помню. По-моему, с десяток точно. А у меня, кстати, есть ветки в инвентаре. Давайте глянем. Вроде бы должны были быть. Так, ну ладно, давайте возьмем сначала, а потом уже будем думать, решать ветки. Да, ветки у меня уже были. Так, ну что ж, давайте попробуем также сделать стрелы в этом домике охотника. Так, посмотрим. А на стрелы что нам нужно? Так, это у меня а, стопка из 50 каменных стрел, а деревянные имеются? А, это деревянные болты, а почему деревянных стрел не имеется? Это, я так понимаю, нам нужны камни, камень 5, а, нужно 5 камней. Так, а, ветки есть, перья у меня имеются, но нужно, друзья, 5 камней. Как же так-то про камни-то я и забыл. Давайте возьмем 5 камней, а, с ними у меня вроде бы полный порядок. Я, как говорится, насобирал Так, берем, так, здесь, по-моему, тоже можно сделать то же самое Да, друзья, здесь тоже можно стопку из 50 каменных э, стрел Не пойму, почему нет деревянных, но, видимо, это самые э, дешманские стрелы Да, Ну, ведь деревянных топоров здесь нет, э, есть только каменные Поэтому и стрелы тоже у нас каменные Так, ну что ж, делаем стопку из 50 каменных стрел, наконец-то Наконец-то, друзья, я стану полноценным охотником с луком Отлично! Ой-ой-ой, сколько я всего, конечно же, потратил на это все дело Давайте скинем лишнее Так, сюда у нас, значит, идут веточки Сюда у нас идет кожа Сюда у нас идут также перья а, Льняная нить и стебель, стебельки льна У нас пойдут в другое место Да-да-да, в другое место Я, наверное, предпочту все-таки весь лен Сгружать вот в этот вот сундук Почему бы и нет? А, потому что здесь мы сразу же будем потом все это дело распределять А льняная нить, пускай здесь хранится И стебли льна я бы, наверное, еще обмолол как можно больше этого самого льна и надел несколько луков. Ведь на этих луках мы сможем нехило так подзаработать. Так, давайте глянем в этом сундучке что. Да, друзья, у нас очень много сейчас работы, как вы, наверное, уже успели догадаться. А, я, наверное, сейчас, ребят, знаете, что я сделаю? Я сделаю, наверное, пару луков и постараюсь а, сходить в ближайшую деревню. Так, вот они, стебельки льна. Кстати, здесь их тоже очень много. А вот этот лен остатки все-таки мы сейчас переработаем, да, чтобы у нас было как можно больше а, товара. И постараемся, друзья, конечно же, сейчас сделать несколько луков и отнести их в ближайшую деревню на продажу. Я надеюсь, что одного лука мне хватит достаточно на большое количество времени и я нормально с ним а, поохочусь. Так, сделали мы еще 5 льняных ниточек. Давайте попробуем все-таки сделать по максимуму луков, чтобы а, хоть что-то у нас было на продажу. Так, смотрим, друзья, что нам нужно для производства а, луков. Еще раз, бревна, льняная... А, это у нас длинный лук. А, бревна, льняная нить и м -м, пока что... Все, давайте посмотрим, сколько наш отмор уже нарубил дерево. Да, я смотрю, он рубит одно дерево, рубит достаточно долго. Возможно, он его будет рубить бесконечно, но ресурсы при этом нам будут прибавляться. Давайте посмотрим, сколько у нас чего есть на складе. Возможно, только в конце рабочего дня наш с вами отмар и принесет нам наши драгоценнейшие ресурсы. Пока что я не вижу ровным счетом ни хрена. Так, ну что ж, тогда давайте сами сходим и посмотрим, что у нас получится Добру. Теперь мы все-таки с луком попробуем параллельно поохотиться на кабанчиков, которые оккупировали просто нашу вот эту вот площадочку. Вот смотрите, там один парень стоит. Так, здесь у нас камень, да, я думаю, что это тоже кабан. Ну что ж, давайте, ребятки, пооттачиваем мастерство стрельбы с лука, посмотрим, как же это. Почему нет стрел-то, я не понял. Секундочку, стрелы у нас как раз таки есть, надо их просто-напросто экипировать. Вот мы их экипируем и теперь давайте попробуем постреляем. Так, ну что ж, вот у наш кабанчик, давайте попробуем, зарядим его куда-нибудь вот туда, вот прямо в глазик. С одного удара или же нет? Давайте, ребятки, посмотрим. Раз, пабам, нет, не хочет он с одного ударчика убиваться у нас. Давайте еще один тогда прямо в глаз, на Отлично, хорошая, ребятки, охота у нас пошла. Так, и стрелы, кстати, можно забирать. Отлично, вот это мне нравится. Вот это, ребятки, тема, короче говоря. Да, стрелы можно забирать, это самая-самая крутая фишка, которая здесь есть на данный момент. Так, ну что ж, одного каб кабана мы завалили, пойдемте поохотимся на остальных. Но нам, ребятки, самое важное, это не кабаны, а, конечно же, древесинка, которая нам сейчас потребуется для того, чтобы создать еще несколько... Еще несколько, ребятки, луков на продажу Да, я сегодня хотел еще раз сходить в деревню, в близлежащую Сейчас я вам даже продемонстрирую на карте, как она наз... называется Да, ребятки, в Гастовию я хотел сходить, которая рядом с нами находится И попробовать там немножечко поторговать с местными Продать хотя бы 5 луков и продать, и получить за них необходимую сумму денег Так, еще раз, наверное, надо долбануть, да, отлично так, это все дело мы разбиваем Как раз, ребятки, у нас с этого клена а, падает 5 а, бревен Так, ну что ж, забираем и идем дальше Попутно смотрим на кабанов Есть ли у нас тут кабаны Да, я хочу забрать по максимуму Я не хочу идти просто так на Так, вижу кабана Нет, это камень обычный Это обычный камень, да Тихо-тихо, я слышал. Тихо, звуки, ребятки. Ага, вот тут кабан. Кабанчик побежал по кустам. Преследуем его тихонечко. Охота, ребятки, началась. Сезон охоты открыт. Ладно, не будем отвлекаться. Ладно, еще на одного так и быть, отвлечемся. Вот он у нас стоит. Я надеюсь, у нас получится сейчас быстро с ним закончить. Так, давайте пробуем. Так, первая стрела. Он У нас достаточно далеко. Пробуем, стреляем. Раз. Попадаем, провоцируем парня. Давай, давай, подходи. Разочек, еще раз тебе в глазик. Получай. Обачки. Две стрелы, друзья, надо, чтобы завалить. Кабанчика, так, за... Ой-ой-ой-ой-ой, еще один парень, ты откуда взялся-то, я не понял, а? На! Прям в голову, не хочет он сдаваться, офигеть просто, а? Сразу же, ребятки, второй налетел драться, заступился за товарища, на, держи, отлично! Вы видели, ребятки, какой все-таки он подлец, а? Просто-напросто со, спи... со спины на меня налетел, я даже не видел, что он там есть. Вот это, ребятки, жесткая охота сегодня какая-то получается, нас просто-напросто чуть не порвала стадо кабанов. Так... Забираем с этого кабана, мы тоже все. Но, насколько я знаю, здесь можно животных прям разделывать. И из-за того, что в них есть какие-то стрелы, они нам просто-напросто добавляются автоматически. Да, вот плюс две. Одна стрела, вторая стрела, да, все стрелы я забрал, просто-напросто напр подойдя к этому кабану, разделав его, и все, а, забрал Вот это, ребят, фишка, мне, если честно, здесь нравится, очень хорошо продумано а, сделано А мы, ребятки, идем дальше, так, немножко я перегрузился, бегать быстро я не могу Наш парень работает весь в работе, просто а, в поте лица хреначит, здесь весь день это а, деревце Так, забираем кролика, у нас тут попался еще один кролик Отличненько, и ставим, конечно же, ловушечку Да, ребят, не надо забывать про такие мелочи У меня, кстати, здесь еще где-то ловушка для птиц была Давайте, наверное, тоже ее проверим Чтобы налегке, как говорится, не бежать домой Сейчас мы ее тоже, ребятки, чекнем Посмотрим, сколько у нас здесь перьев Да, тут у нас в основном перья И тоже иногда бывает мясо, смотрим Перья и плюс одно мясо. И давайте ее тоже активируем. Да, ребятки, не забывайте ставить ловушечки, как на птиц. Ну, на птиц, если не сразу появляется то на зайцев по-любому нужно ставить, потому что это дополнительный профильный ресурс в виде мяса. Так, ну что ж, мы сильно перегружены и мы хотим сильно есть. Давайте, ребят, зайдем уже в наш домик и перекусим что-нибудь съестного. Что у нас тут есть? Я научился готовить рагу. Это из-за того, что у меня появился лучок, у меня появилась морковочка. С помощью этих ресурсов я теперь готовить могу офигенное вкуснейшее а, рагу. Так, давайте попробуем пол... Ой, 24 куска мяса у меня, я просто в шоке. Надо будет как-нибудь заняться готовочкой. Так, а, давайте возьмем сколько мне нужно? Два, думаю, две порции будет достаточно. Ну и давайте, конечно же, это все дело мы сейчас а, попробуем. Так, ну что, сегодня у нас на обед. А у нас, ребятки, на обед сегодня вкуснейшее рагу. Двух порций нам достаточно. И, наверное, конечно же, подорожника надо хряпнуть, потому что меня изрядно потрепал... Лесной кабан. Я чуть было не, от, не откинул кони. Так, ну что ж, тут огородики наши растут. Я смотрю, у нас там вдалеке, по-моему, только пшеница осталась. А здесь уже нужно удобрять и снова обрабатывать. Что у нас можно сеять а, летом, сейчас мы и посмотрим. Но для начала нужно, ребятки, сгрузить все то, что мы а, добыли. Давайте попробуем... Вот сюда вот это сейчас а, сгрузим. Так, нам нужно сделать, ребятки, парочку луков еще на продажу. Сколько они у нас а, стоят? Давайте попробуем. Да, нужно все израсходовать, не нужно стесняться, не нужно бояться. Лук наш ломается достаточно сложно, как вы видите, да, вот там вот в, в правом нижнем экране. А, двух кабанов мы убили, четыре раза выстрелили. У нас еще очень много прочности у нашего э, лука. Я думаю, что к следующему сезону мы подготовимся. Да, к следующему сезону у нас также будут э, луки. Главное это, чтобы всегда было э, из чего их создавать. Ну что ж, пришло время нам отправиться уже в деревню на... и поторговать с местными. А, давайте заберем мои все каменные мотыги, которые я создал на продаже. У меня тут целых 8 штук еще валяется. Офигеть, я их унесу? Нет вообще. Давайте посмотрим, сколько же они у нас весят. Наш персонаж 35 килограмм всего может нести. На 15 килограмм я еще возьму... А вот выше уже не получится, потому что иначе я буду э, ковылять потихонечку. Это мне не нравится. Ладненько, ребятки, оставляем мы здесь ресурсы. Э, каменные мотыги я не все забираю. Сейчас торганем как в былые времена очень даже а, прибыльно. Так, ну что ж, надо не забывать, ребятки, когда вы идете на торговлю, на дело нужно срочно помыться. Не грязными же нам все таки идти, иначе нам цены завернут такие, что мама не горюй, подумав, что мы просто-напросто какой-нибудь бомжара и ни хрена не понимаем в этом деле. Поэтому, ребятки, всегда умывайтесь, мойте, кстати говоря, руки перед выходом в люди. Это, ребятки, сейчас актуальная а, тема. Так, ну что ж, выходим, ребят, выходим на торговлю. Так, надо бы водички тоже попить, что-то мой персонаж очень сильно, опять-таки, обезвоживается. Так, давайте хлебнем прямо из озера. Так, я надеюсь, никто этого не видит, кроме, ребятки, нас с вами, поэтому просто-напросто хлебнем, как какая-то скотинка из озера и выдвигаемся на торговлю в нашу с вами а, деревню. Попутно можно пособирать вот такие вот всякие плюшечки, да, типа зверобойчика. Это тоже все продается у нас. А если вы особенно в хороших отношениях с каким-нибудь из местных, да, людей-торгашей, то тогда ваши вот эти все травки купят по максимально хорошим, выгодным а, ценам и вы, естественно, срубите бабла и не уйдете с пустыми карманами из деревни. Так, ну что ж, ягодки, ягодки собираем мы, ягодки. Так, подождите, а эти ягодки можно собирать? Да, друзья, черт возьми, ягодки у нас созревшие, и их можно а, собирать, но, естественно, я пока что этим заниматься не стану. Наша цель сейчас с вами это... Наведаться уже к местным и поторговать с ними Да, да, да У нас тут, кстати, есть какой-то квестик Даже два квестика, которые уже необходимо выполнять Но эт этим я займусь немножечко а, попозже Так, где вы торгаши? Куда все подевались? Алло, есть тут кто-нибудь? Нет Что-то все прям куда-то из деревни посбегали Мне нужен главный, кто здесь главный? У него точно деньги есть он у нас отображается с таким списочком. Ага, вот там, по-моему, возле костра он трется. Или же, да, этот парень трется возле своего а, дома. Этот местный, местный костелянин, или как его называют еще, сборщик податей, налогов. А, давайте мы с ним поторгуем. У меня, кстати, с ним отношения просто великолепные. Просто 100 из 100 больше не бывает. Так, ну что ж, а, покажи ко мне свои товары. Да, мы с ним поторгуем частенько. У него 795 а, денежек осталось. Так, давайте попробуем, продадим ему наши с вами Замечательные луки, 35 всего. Да что ж такое, то да почему 35? У меня мотыги стоят 32 каменные, а тут 35 и нужно столько париться. Ну, хотя луки, знаете, выгоднее, чем они легче. Если льна засеивать очень много, то, конечно же, они гораздо выгоднее, чем мотыги. Ну что ж, я продам и то, и то, мне оно уже не нужно. Каменные мотыги продаем совершенно все 6 штучек. Вуаля! Ой-ой-ой, денежек-то прибавилось. Вот это выгодное, ребятки, сегодня у нас дело. Так, и луки, конечно же, продаем тоже в количестве пяти э, штучек этому парню. Вуаля, отлично, 820 мы получаем. Ну и давайте посмотрим, может быть, у него что-то есть полезное для нас. Лен или льняная нить. Но этим я заниматься не буду. Я лен выращу сам, наверное. Так, покажи... Так, этим мы, с этим парнем мы заканчиваем Мы ему продали совершенно все, что а, хотели Теперь, ребятки, пойдем, наверное, сейчас за удобрениями Потому что удобрения мои сделаются еще не совсем скоро А мне необходимо просто их уже в больших количествах у себя иметь Потому что я сейчас хочу пос посадить а, летние какие-то культуры И собрать их потом а, осенью, если же, конечно же, успею Потому что я сейчас буду высаживать просто в самый последний момент практически Так, а где этот парень, который торгует а, навозом-то? Это ты же вроде, да? Нет, это не ты. Так, подождите, нужен человек с мешочком. Вот он где-то в этом доме трется. Вроде бы да, он где-то здесь должен быть подблизости. Это ты, по-моему, да? Здорово. Да, покажи мне свои товары. Да, этот парень у нас торгует а, вот, этими самыми, а, вот этим самым удобрением. Так, сколько же мне нужно? По 10 он продает а, вот, этот самый, а, вот эти самые удобрения. Давайте возьмем 12 штучек. У меня дома есть 8, и давайте, давайте возьмем 12. У нас будет в сумме 20. И вот эти 20 мы как раз таки и засеем чем-нибудь а, полезным. Да, слишком сильно я не буду фанатеть, чтобы не остаться совсем а, без денежек, конечно же. Так, ну что ж, здесь мы разобрались. Давайте с ним поболтаем. Есть ли у него минутка, как погода, спросим у него. Плюс 5 одобрения, замечательно. И давайте спросим, как дела. 93, отлично. А теперь за сколько он будет продавать? Или... Да, тоже также за 10 а, золотых он нам будет продавать. Все что угодно То есть у нас только лишь с ним цены В его сторону, когда мы продаем Он нам дает выгоднее цены Но когда мы у него покупаем, цены у него остаются Такими же точно не меняются Так, ну что ж, выходим дальше Хорошо, мы сегодня очень плодотворно сработали Давайте, спасибо всем большое За торговлю, да местные, пока-пока Живите тут, наслаждайтесь Я обязательно буду к вам заглядывать довольно-таки Часто, кстати, вот у этой женщины Вроде тоже что-то есть Так, я хочу кое-что спросить Нет, это не та женщина не та эта женщина. Так, ошибся, я обознался. А, ну что ж, я думаю, что нужно нам пойти все-таки на свою ферму. Я хочу еще посадить а, культуры, которые можно высадить а, в этом а, сезоне. Но в этом сезоне, по-моему, всего ничего. Ну, хотя бы, ребятки, удобрить землю нам точно а, нужно а, успеть. Поторговали мы сегодня хорошо, подняли немножко бабла. А, на оплату следующего сезона и всех наших построек, я так понимаю, нам а, хватит. Так, ну что ж, давайте возьмем все семена. Это Лен, это морковь, это лук это ржаное зерно. И попробуем что-нибудь уже а, посадить. Не помню я точно, что можно высаживать а, летом. Сейчас мы с вами это и увидим. Так, ну что? Ты нарубил дерево сегодня? Давайте посмотрим. Что он нарубил? Вот он подошел к сундуку. Он вроде бы что-то туда складирует. Давайте посмотрим, сколько же дерева этот парень у нас а, принесет. Вообще не вижу. Вообще ничего не принес. Ты вообще сегодня работал? Нет? Не пойму, как эти а, персонажи у нас работают и как они приносят нам а, ресурсы. Ладно, я думаю, он здесь постоит и со временем у нас появится здесь какой-нибудь а, ресурс. Так, а наша задача с вами это посадить что-нибудь на этом поле. Так, где наш мешочек? Смотрим, ребятки, в мешочек и видим, что в этом сезоне можно высадить только лишь капусту и все? Вы серьезно? Вы серьезно? Всего лишь капусту и все? Uh, ну ладно, тогда мы раскидаем какие-нибудь удобрения хотя бы, да, и ждем, конечно же, к созревания нашей с вами пшеницы, у меня здесь пару грядочек имеется, ждем с нетерпением, когда созреет наша пшеница. Ну что ж, давайте поработаем пока мотыга, интересно, можно вот это все дело вспахать или же нет? Uh, нет, друзья, нельзя, я так понимаю, здесь нужно только лишь удобрить. Я как понимаю у нас тут ничего не удобрено На наших с вами грядочках Давайте уже раскидаем удобрения И подготовим, подготовим наш с вами поля К следующему посадочному сезону Так Достаем наш мешочек Выбираем здесь удобрения Да, у меня 20 штучек И начинаем потихонечку вот так вот, ребята, раскидывать Да, краткий курс Как нужно заниматься сельским хозяйством Точнее фермерскими делами В игрушечке Medieval Dynasty Раскидываем удобрения И потихонечку на вот это вот вспаханное поле. Точнее, не вспаханное поле. А потом уже начинаем работать а, мотыгой. Да, надеюсь, а, что мы все делаем правильно. И надеюсь, что вот это все, что мы сейчас делаем, оно у нас просто так потом не убудет. Мы просто побегаем и позасыпаем это все дело а, семенами, когда придет подходящий а, сезон. Да, ребятки, вот так вот берем мотыгу в руки и айда пошел работать потихонечку. Так, одну, одну, ребятки, небольшую полянку мы уже... Как говорится, оформили, подготовили под посев. Давайте переходим сразу же к следующей. Так, где же наши удобрения? Продолжаем, ребятки, заниматься фермерскими а, делами. Да, если мы не будем, ребят, этим заниматься, мы просто-напросто не сможем прокормить наше большое а, поселение. Пока что оно у меня состоит всего лишь из двух а, человек. Но со временем, конечно же, планирую я завести и жену, да, и детей, и, в общем-то, наследники тоже у меня со временем появятся. Так, здесь мы тоже раскидываем. Сколько у меня там, интересно, осталось, не показывается в мешочке. А нет, вон, ребятки, в правом нижнем углу экрана показывается. Так, осталось 5 штучек. Так, здесь мы раскидали, и вот здесь, я думаю, тоже стоит раскидать. Это наше самое пока что большое поле на данный момент. Стараюсь я засеивать разными культурами. Чтобы у нас было разнообразие, да, благодаря этому я и смог сейчас достичь того, что я могу не только, допустим, производить какие-то нитки, да, но и могу делать даже для себя более вкусную, насыщенную еду. Так, секундочку, здесь что-то растет или что? А, у нас закончилось удобрение, отлично. Ну, насколько хватило, настолько хватило. Давайте, ребятки, вот это еще поле обработаем сейчас мотыгой по-быстренькому, чтобы у нас здесь все уже было готово к посевам. И как только наступит а, подходящий сезон для засеивания, мы это все делать здесь засеем и будем ждать, конечно же, когда оно созреет Так, у нас получается это поле 3, 3 на 3, да, или сколько? Или 4 на 3. Так, раз, два, три. три на 4, по-моему, оно у нас идет. Так, раз, два, три. Или три на 3, или... Ну, короче, какое есть, такое... Есть. Ну и здесь тоже давайте поработаем. Так. Раз, два. Блин, уже руки ломит. А сколько можно мотыга-то сегодня махать, а? Надо, наверное, тебе отдохнуть, братишка. Да. Да. Да, ребятки, закончили мы с этим полем, а, и как только, я напоминаю еще раз, как только наступит сезон, мы, конечно же, будем заниматься высаживанием на него определенного вида культур. Ну что ж, друзья, вот такое вот у нас выживание и прохождение в игрушечке под названием Medieval а, Dynasty. На сегодня я сделал достаточно много дел, конечно же, в процессе, все мы будем дальше производить, все мы будем дальше, ребятки, а, садить, засаживать, и дальше будем, конечно же, развиваться в нашем вот в этом вот поселении. В этой замечательной игрушечке. Ну что ж, а если вы хотите, чтобы больше было у нас гораздо а, видосиков на нашем канале по игрушечке Medieval Dynasty, ставьте, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка Scratch будет гораздо чаще а, выпускать такие видео по этой замечательной игре. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!